Всем привет! Меня зовут Андрей Дунишенко и я рад вас приветствовать на серии видеоуроков, посвященных созданию и своего YouTube-канала. Сегодня мы создадим почтовый ящик на Gmail и у нас появится свой аккаунт на Google. Это нам потребуется для того, чтобы мы смогли создать свой канал на YouTube. Для тех, у кого уже есть почтовый ящик на Gmail, можете приступать к просмотру следующего видео. Итак, давайте приступим. Для этого в адресной строке браузера вводим google.com. В правом верхнем углу нажимаем на кнопку «Войти». Далее выбираем «Создать аккаунт» и приступаем к заполнению всех данных. Пишем имя, фамилию, придумываем логин и пароль. Пароль должен состоять минимум из 8 символов. Желательно, чтобы он содержал заглавные и строчные буквы, а также цифры. Так его будет сложнее взломать. Повторяем пароль, заполняем дату рождения, выбираем пол. Рекомендую указать свой номер телефона и запасной адрес электронной почты для дополнительной безопасности. Затем нажимаем на кнопку «Далее» и принимаем пользовательское соглашение. Нажимаем «Продолжить» и можем приступать к использованию своей Google-почты. На этом все. Благодарю за внимание. С вами был Андрей Дунюшенко. Оставляйте свои комментарии под видео. Жмите «Мне нравится» и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео.